Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Если вы смотрите это видео, значит у вас так же, как и у меня до недавнего времени, вдруг почему-то приложения стали устанавливаться э, в два, а то и больше раза дольше, чем обычно это было, допустим, в самом начале. По какой-то причине происходит, я это нашел и решил эту проблему. Сейчас хочу вам показать воочию разницу по времени до и после. Так, мы сейчас с вами пройдем и установим одно приложение и засечем, как оно, насколько оно быстро будет у нас с вами устанавливаться в нормальном режиме работы смартфона, так скажем, изначально. Да? Так, все, запускаем вот это вот приложение, оно небольшое, должно установиться быстро. Смотрим, сколько по секундам. Засекаем. Так, 6 секунд, да, или там 7. 7 секунд, смотрите, 7 секунд. Готово. Удаляем данное приложение c 5 Удаляем. И теперь с вами берем и... Включаем ту причину, по которой это э, время увеличивается. А эта причина защита устройства. Включаем эту защиту устройства, сканирование, отключили. И теперь идем и опять устанавливаем это же приложение. 6 секунд у нас примерно. И теперь посмотрим, сколько оно по новой будет устанавливаться. С включенной защитой. Так, уже больше, чем обычно. Уже в два раза больше, чем обычно. Уже в три раза больше, чем обычно. В четыре раза больше, чем обычно. Обратили внимание, 28 секунд против 6. Представляете? И все это по этой причине, что у нас включена с вами защита устройства, где здесь встроена вот это вот, не знаю, как оно называется приложение, его защита, да, это антивирусное приложение. И оно естественно начинает тормозить. Оно проверяет там все эти устройства, э, вернее приложения на заразу и так далее и тому подобное. С одной стороны вроде и хорошо, защищает смартфон. Но с другой стороны у меня и без этой защиты никогда никаких проблем с вирусами не было. Поэтому зачем оно мне надо. Теперь как эту проблему опять решить по новой. Мы с вами значит сделаем следующее. Заходим в настройки. В настройках идем в приложение, здесь нажимаем вот на эти стрелочку с тремя полосками и показать системный. Ок, нажимаем вот на поиск, здесь безопасность устройства. Дальше нам нужно с вами, что хранилище или вначале останавливаем, потом заходим в хранилище, очищаем кэш и очищаем данные. Все, когда вы это сделали, заходим обратно и видим, что наше устройство или защита устройства опять выключена. И теперь у нас опять будет все быстренько устанавливаться. Даже давайте-ка мы с вами сейчас это еще раз проверим. Удаляем данное приложение. Единственный минус, оно сейчас может быть больше, чуть-чуть будет устанавливаться. Почему? Потому что уже создалась папка кэш соответственно от этого приложения. Нужно сбросить кэш и перезагрузить, естественно, устройство. Но мы попробуем это сделать пока просто так. Без перезагрузки и сброса кэша. Так, ладно. Берем и устанавливаем. Опа-на. Смотрим. Три, 4, 5, шесть. 6 секунд. Опять 6 секунд, как вы видели. Все нормально. И даже перезагрузки и без сброса кэша. Вот такая вот, оказывается, интересная вещь. Поэтому, если вам нужно, отключайте, и опять у вас все быстро будет работать. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung. Просто подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мое видео будет для вас полезным. До свидания, всего доброго и до новых встреч!